Где-то здесь был снайпер, а вот он Всем привет, друзья, сегодня будем разбирать карту переулки, причем конкретно Попробую даже сравнить ее с теми переулками 2.0, которые сейчас уже есть на ПТС сервере Но пока что поставлю бомбу Так, этого снайпера уже резать могут, надо будет покараулить Блин, жалко, что на новых перках таких мешков не будет, там вообще много чего изменили, надо будет пройтись по всему так есть а, все осталось только спрятаться куда-нибудь на мусор блин все наши слились но знаете ли на этой карте особенно на единичке если бомбу вот так вот под мусор поставить легко можно даже против троих затащить сейчас попробую показать так для начала забираем одного потом уже стягиваемся капец я его уже третий раз убиваю 13 секунд постараюсь выжить так здесь если никого нету то все хорошо Последняя попытка атаковать, но я, кажется, затащил. Да. Даже взорвался чувачок. Теперь у меня в руках скорпион, пробую пилить через сетку. Один есть. Все, сейчас главное каким-то образом поменять позицию, например, спрыгнуть на рынок и обойти их оттуда. А я думаю, не будут этого ожидать, потому что я только что светанулся на балконе. Да ведь надо же как-то хитрить, наверное. Так, сейчас реально повезло то, что на мешках он не появился, он же тут был. Тихо, она отхилится. Так, ребята уже должны знать, что я здесь, наверное, сейчас смотреть меня будут. Хотя хреново знает. Конкретно засели на пленту, надо будет их отсюда как-нибудь убирать. Например, через сетку простреливать, которая, кстати, в новых переулках уже не будет. И вот такой штуки уже не сделаешь. Так, теперь я уже на защите показываю то самое место, где я обычно лежу в самом начале, когда я уверен, что враги будут заходить на плент. Вот они, кстати, идут. Но я в свою очередь даю ваншот каждому, благо дистанция моя. Опа, этот, видимо, думал, что я все еще на пленту. Здесь еще кто-то должен быть. По-любому их двое. Один. Ну а сейчас пришло время испробовать какую-нибудь старую тактику, попробуем пробежать на зелень, ставим минку здесь прямо на заход и двигаем дальше уже через заборчик блин, главное, чтобы здесь никого не было я особо лезть не буду кстати, отображение слева, то что это зелень тоже есть, стоп, еще и кусты все поубирали капец, судя по шагам их тут целая толпа, надо будет кого-нибудь забрать так, да там еще наши поджимают сзади. Отлично. Вообще прекрасно, еще минка сработала. Все. Как вы думаете, что же сейчас произойдет? Неужели мне и правда удастся положить всю команду врага за 10 секунд? Далее будет идти лучшая подборочка моментов и тактик на карте переулки, так что смотрим. Если честно, я даже не рассчитывал сделать эйс подобным образом, и последнего врага я даже убил как-то случайно. Действие для атаки на точку 1. Как это вижу я? Прокидывается дым на арочку. А еще застрять не хватало. Вроде все хорошо, прошли мы на мусор, и что делать дальше? Прежде всего, просто смотрите спину, если никто из вашей команды до этого не додумался такая граната всегда выручает И, кстати, Слепо, не вижу ни фига. вот каждый раз спину приходилось смотреть именно мне хотя играл я за медика казалось бы какого хрена да, Здесь, Он Фиксели, да? Это еще не все возможные приколы захода именно на эту точку. Очень интересно просто пробежать, прокинув подствольничек на рынок. Там часто вылазят снайпера. И между прочим, именно на переулках враги часто занимают точку 2, а на 1 уже перетягиваются, поэтому если вы решили зарашить на один, то заходите сразу же. Не останавливайтесь на этом мусоре, потому что вы можете просто не успеть зайти. Блин, это, конечно, не самый лучший пример. Обычно, знаете, просто заходишь, и здесь никого нету совершенно. О! Будем заходить на точку 2, но делать мы это будем с помощью подсадки, но не просто так, а сразу переваливаться на сторону врага и атаковать. Для этого нужно будет прокинуть дымок прямо на балкон и сразу после этого подсаживаться. Дым нам нужен просто для того, чтобы незаметно прокатиться на ту сторону балкона и раздать всем, кто находится уже на пленту. Иногда, к примеру, как сейчас, дым пролетает чуть дальше, но все равно видимость врагу он тоже перекрывает, и это только на руку. Конечно, в идеале дым должен лечь прямо на балкон, вот, к примеру, как сейчас. Остается только сделать пару подкатов, и мы уже на той стороне. Здесь я услышал, что кто-то пробежал на зелень и решил его просто обойти. А вот и он.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 Ну а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.